Всем приветики! Сегодня я вам расскажу анекдоты про 8 марта. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдотики. Поехали! Разговаривают два приятеля, один у другого спрашивает: Слушай, а почему женский день весной празднуют? Ну как почему? Потому что погода такая же непредсказуемая и капризная, как сами женщины. Слушай, а тогда почему именно 8 марта? Слушай, да ты достал меня, потому что две дырки рядом. Разговаривают две подруги, и одна у другой спрашивает, слушай, что тебе твой ты на 8 марта подарил? Духи и выпил. Слушай, ты да бог с ними что выпил-то? Ну самое главное, духи ты подарил. Да в том ты -то и дело, что духи выпил. Утро 8 марта. Очередь за огурцами. Первая женщина подходит и говорит, «Дайте, пожалуйста, мне вон те, которые длинные». Ну, продавец ее наложил. Вторая подходит женщина говорит, «Мне, пожалуйста, вон те, которые толстые такие, средненькие». Ну, ей наложил, тоже ушла. Третья подходит, выбирает так долго, и туда посмотрела, и туда говорит. Да мне все равно какие, мне на салат. <музыка> Дорогие бабушки, девушки. Девочки, хочу поздравить вас всех с этим замечательным праздником 8 марта, международным женским днем. Хочу пожелать вам цветущей нежности, любви, счастья, здоровья, всего вам самого хорошего. Чтоб всегда вас окружали любящие вас родные, чтоб всегда у вас все было хорошо, чтоб каждый день у вас начинался с улыбки. С праздником вас, дорогие!